Здравствуйте! Сегодня хочу испытать данную свою покупку, которую я купил на AliExpress. Это гайковерт дрель про, Вот такая модель его. Я брал без аккумулятора, потому что с аккумуляторами там нечего покупать. Аккумуляторы всегда стараются впихнуть, что негоже им. Купил такой аккумулятор отдельно на AliExpress И попробуем открутить данный болт на автомобиле рено логан здесь гайка на 17 Итак, проверяем данная гайка где-то закручена была с усилием около 70 ньютонов на метр и пробуем откручивать открутил долговато но открутил теперь попробуем закрутить и потом проверим с каким усилием он затянет данную гайку больше не поддается его ставим в сторону берем манометрический ключ и теперь будем испытывать с каким усилием было закрученным данный болт вот. манометрический ключ и наблюдаем ну, где-то 50 ньютон на метр закрутим так что после работы с данным гайковертом необходимо всегда подтягивать гайки, иначе колеса могут на ходу открутиться. Сейчас я подтягиваю до своего усилия, которое там необходимо, где-то 60-70 но 60 ньютонов тяну достаточно. Вот такой гайковерт был, ну и приобретен. Цена недорогая, приемлемая. Ну, соответственно, заявленные характеристики, которые там идут на Алиэкспресс, везде завышены. Сразу ноль убираете и 52 ньютона на метр. Это действительно оно так и есть. Больше навряд ли тут есть. С вами был канал Делаем Сам 36. До свидания.